Эй-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Yoga Games. Сегодня я продолжаю проходить игру под названием No Sphere. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил чаш чаек, тогда мы начинаем. Так, ну, продолжаем ровно с того места, где остановились в прошлый раз. Вот у нас как бы... Комната, в которой появляется тачка Скорее всего, нам нужно за нее сесть И машинка Это кажется знакомым Это кажется знакомым Как бы дорога, да? Интерпретация нашей аварии Огромный грузовик нас сбивает Мы не смотрим перед этим в сторону И что же нас ждет дальше? Че? Как там? Ту-ту Ту-ту Ту-ту Ту-ту Ту-ту Ту-ту ту ту ту ту ту ту ту ту туп ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ведьма и была. Вот, как бы, из-за нее мы и погибли. Типа в аварии мы выжили, но при всем этом... Э, что? Вот так вот. Вот так вот. Вот он. Вот так вот нас выплюнуло просто из этой машины. Как бы мы поняли, что произошло. Однако. Еще что-то ну, у меня какое-то ощущение незаконченности. Знаешь, такое осталось. А, что может здесь быть? А, мы в теле. Винсент. Девушки. Винсент. Винсент, это я. Кстати. Однако что здесь может быть? Комната, комната, комната. Только что я был ею, черт. Новая запись в журнале. Камера здесь есть, есть радио, есть абсолютно все, что и было раньше, да? Здесь белый экран, камера. Не знаю, насколько она будет нам нужна. Однако вот радио мы еще не запоминали, поэтому может быть мы сейчас возьмем с собой радио. Или лестницу. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Так, ну давай попробуем. Зайдем обратно, посмотрим, поищем. пошурстим, так сказать. пошурстим По заголочкам нашего сознания. Вот, включим немного воображения и, соответственно, что. Попробуем пройти игру, да. Да. да. Вот так вот бегают всякие вот эти жмыхи, грибы. Где, черт возьми. Ну да, где ты, черт возьми, что это, блядь? А, мы прикованы к стулу, понял. Маленькие грибчики бегают. Или... А, это глаза, глазки, глазки, глаза бегают. А, так. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Не понимаю. Ну давайте уже, либо катсцена, либо что здесь может произойти. Вау! А, смотри. Подожди. А, все, я понял, на стучике я двигаюсь назад. Просто аккуратненько ножками передвигаем, отодвигаемся, потому что там... Явно что-то нездоровое. А, а, еще правее. Все, есть такое. Теперь можно двинуть. Ой-ой-ой! Я, я, я сам понял, прикинь, сам понял. Догадался. Красота. А, что здесь у нас есть? Какие-то ладоньки. Вот это все отпечатки пальцев. И... А, и опять приходится своим стульчиком куда то чтобы продолжить свой путь. Непонятно, абсолютно ничего не ясно, не до сих пор не раскрыто. Однако в целом у нас получается довольно-таки неплохо продвигаться по сюжету. Это уже хорошо. Если ты вдруг когда-нибудь загрузил, а загрузил, ты можешь быть из-за того, что игра показала тебе душу. Ты не переживай, ни в коем случае. Игра, ну, действительно немножко душеватая. Но, но но мы... Ой, извините. Ой, извините. Сейчас. Сейчас мы подправим. Но сейчас мы доберемся до своей истинной цели, которую мы искали. И уже будет гораздо проще нам перемещаться, перебираться куда-то там дальше. Все, можно просто опрокинуться. И мы поехали. Поехали. Смотри, красота какая. А. А. Мы в воду упали. В воду, скорее всего, нельзя было падать, если я правильно все понимаю, поэтому извините. Но здесь же ничего плохого не случится, правильно? Наверняка какая-нибудь кат-сцена сейчас нарисуется. О, а, а, она за мной выдвинулась, она за мной следует, она меня преследует. Что ты? Кто ты? Что ты есть? Расскажите мне уже, давайте, поведайте свою историю. Достижение получил тануть все глубже. Так, э, понял, стул. Хорошо, стул. О. Как это произошло? Я чувствовал, как она одолевает меня. Разве это не должно быть в моей территории? Чем глубже я иду, тем сильнее она становится. В этом нет никакого смысла. Кто она такая? Простой донор, чья кровь передалась мне, или она какая-то сверхъестественная сущность? Или ведьма? Я о черной магии раньше, это может быть одна из тех вещей. Возможно, мне следует пойти к шаману вместо того, чтобы полагаться на науку. Да ты ж шукаешь сейчас, да, к бабке шипту не сходи, она тебе отшепчит, не в згоду, не Ну, в общем, смотри, маска, маску снял. А зачем? Снял маску, маска ведет, куда ведет? Че? Маск, пойдем, веди. А, а или нет? Маска, я не пойду вперед, пекло, как бы, извините. Вперед, батьки, в пекло не полезешь, как говорится. А, здесь что? Есть фотография. На фотографии изображена какая-то машина. Ну, очень плохая карточка. Там ничего не видно. Абсолютно ничего а, не видно. Здесь у нас какие-то. Что за уловки шаманские? Да, здесь вот порез. Понял? Я понял. Порез, супер стресс. Как дальше нам быть? Барит! Что? Да-да! Нашел еще одну маску, сейчас ее снимем. отправляемся. Дальше по коридору, по туннелю, который ведет нас. А куда ведет? Куда ведет нас наш туннель? Не понять, не понять. Но а то смотри, здесь есть какие-то вот интересные вот интересные эти дороги, всякие, какие-то. Коренья растут, че Чешу Ну давай, пойдем сюда М -м. А Отсюда мы можем пойти, например, вот сюда Да Отсюда мы прыгнем, вот сюда а Отсюда Оу, oh, май Оба. На Спрыгнули, вроде даже хорошо у нас получилось О, Какие мы умелые, а И смелые, и умелые Но я так понимаю, что здесь Будет какой-то лабиринт, да? Или нет? Или все-таки дорога ведет на него правильным путем? М -м -м -м? Кто шепчет? Труд закрыл? Дэч? А -ам... Ну сейчас же ничего плохого не будет. Я сейчас берусь на пригорок. Вот этот вот, вот так вот. А я так понимаю иду в, в центр сознания, эпицентр... О, тут какие-то ноты. Эпицентр событий. Что это за монстр? Имеет ли она какая то отношение к Марии? Это похоже на кошмар. Гигантская женщина со змеиным телом пытается меня выследить. На половине ее лица... Что-то там... Так, маску отдал? Маску отдал, пойдем. Ну, веди меня. Веди меня, маска. Блять, блять, да да да да да Куда-куда-куда-куда-куда? Словила, прикинь? Матерь Божья, во имя Христа Спасителя, Отца Возбудителя Да домой, конечно же, возвращаемся домой. Сейчас обрежем сюда. Вот, мы сняли маску, сейчас мы пойдем, обойдем, сразу побежим к тому туннелю, потому что я видел там лифт. Вот, может быть лифт все-таки мне нужно забежать? Это же лифт, Правильно. Правильно. А, она не дает мне просто так уйти. Вот в чем беда, вот в чем прикол, вот в чем прикол. Блин, ну может быть вот так на картонах просто. Ну смотри на картонах иду. В целом она даже не. Это. Даже не рыпается, кста. Сотре. Сотре, сотре, сотре. Стоит себе и. Блин, ну это бич Лазагна просто. А почему так? Я же последнее воспоминание. И, по-моему, я последним предметом. А, вот, смотри, музло играет уже. Гениально. Вам не наступить на нее. Это что? Круглый диск 2. Я, чтобы взять. Диск с какими-то пометками. И... Не знаю. Пойду-ка пойду я обратно. А, Пойду-ка я в сторону лифта, кстати. То есть мы ее усыпили, бдительность ее. Блять, ну я ее разбудил. Не надо было вставать, гребаный ты, дебил, осленыш, Саня. Маленький осленок. Какой осленок? Да ты что то будешь? Блин, я мотаю до этого лифта, короче, молча. Вот, на карачках ползу к этому гребаному лифту, который мне нужно зайти, лишь зайти и нажать одну гребаную кнопку, чтобы отправиться либо вверх, либо вниз, где я запоролся уже три, а то и четыре раза. А, может быть, сейчас я бы смог пройти без всякого дерьма. Как считаешь? А, лифт. е yeah, Нажал кнопку, и мы отправляемся вниз. А, в глубину нашего сознания, соответственно... Вот тебе и пожалуйста а, терпение труд все на все все все а, а все абсолютно а все а все перетруд так сюда мы не можем пойти зато можем пойти вниз так да Та да -та да вот мы спрыгнули раз угу. хорошо хорошо здесь какой-то луч света какой-то что это такое да-да-да-да. <сё> есть кто дома? Маска. Маска, подожди, а вот здесь есть проход. Я сюда могу прощемиться, правильно? Не буду дожидаться маску. А, тут друга опять, гриммизговая, раздуется. А. А. А. А. Еще, Еще две мне нужно найти еще две И я не увидел куда полетела маска поэтому а, разберешься а сам так ну давай еще раз покажи покажи куда ты там поедешь так бачу Что такое бачу где где где ты такая интересная конечно ну но... никак Мне мне-то как туда взобраться а, вот так. А? Сотре? Сотре? Е взять. А еще. А еще куда? А еще. О -о -о -о. А нет, еще. Смотри, журнал нашел. Добавлена новая заметка. В.М. А, Что бы это могло значить? А? А? а? а? а? ты мне не хочешь подсказать еще разок куда пойти теперь например а или она на то же место и пойдет Короче, расскажу только вам, по секрету, никому из близких этого еще не рассказывал и не расскажу, чтобы они не думали, что я какой-то глупый воробушек Но, а, я в самом начале пропустил один из дисков, там облазил все, потратил на это ойму, ойму, уйму времени Потратил очень много времени. дерево. Снова ты! Да как? Так, если я же все сделал... Я же все сделал! А, вставить... А, а, а, Ну пожалуйста, блин, не хочу я так Как это должно быть? А, подожди W Точка Ага Точка Или не так? Вращать в FSD W.M там было Вот так W.M меня Убила! Так, ну это... Это меня... Да. Вообще не хочу. Это you так again? долго проходить туда-сюда, это ползать, это ужас. Это просто для меня это шок. А, вставить. Можно мне вставить? Ну не мне в смысле, а... В смысле вот так. Так, если... А, давай... Давай исходить из обратного. Если последняя это буква М, значит здесь нужно доделать М. А здесь будем просто рандо. Наши имена. Наши имена. А, Винсент и Мария. Вот оно как. Блин, а я-то... В.М. Винсент и Мария. Так, не сюда. Я пошел не по правильной дороге. Зато я выбрался на исходную. <с> Успел. О, oh, здесь лифт. Отлично. Супер. Супер. Ой, тихо, блядь. Я тебе дам, блядь. Ты тебе дам. Опа, оторвал бошку, бля, бошку девки снес просто лифтом, бля, понимаешь? Е ебать, ебать! Смотри-ка, а! а хорошо. Опа, опа, чё, лаги? О -о, о о Смотри, какая игра красивая стала. Киберпанк начался какой-то, че чего Что это такое? Инопланетяне какие-то, че? Чё? Что тут? Цепи! Так, действовать. р. Знаю, я не знаю. Что это такое? Дверь. Ай-яй-яй. Ну непонятно. Что еще действовать? А, дв... Куча каких-то... Опа, еще дверь. Опа, это что такое? Это что такое? Это что... А, смотря. Смотря, нужно АТС. АТСЛ. А, Т, С, Не рандомно, какой сам захотел. А, А, Р... нашел А, Т, С, Л осталось найти. А, Т. С я где-то видал. С. А, Т, С. По-моему, где-то здесь, да, была, Л? Во! Во! что то открылось по-любому. Нет, здесь нет. Здесь нет. Сейчас тогда пойдем сюда и посмотрим здесь. Здесь то должно было... А, ключ карта. Ключ карта, отлично. Е взять. Е взял. Так. А, ключ карта. Нет? Как нет? В эту дверь не вставить. Подожди, здесь ничего не поменялось. Через сквозь призму посмотрим. Ничего не поменялось. А, значит, пойдем. Значит, пойдем. Здесь двери вроде бы еще есть, поэтому, может, попробуем открыть вот эту дверь. Так, ключ карту берем. И пытаясь открылась. Отлично. Супер. Вот это нежно классно, как по попке. Отли... Все по планах, Все по плану идет. Проникаем. Проникаем в здание на второй этаж. Здесь ключ карты еще одна. Уу. Куда я упал? Что это за место? А, так это, ну, я здесь вот отсюда и появился. Отлично. Мы упали в самый низ. Здесь берем вторую ключ-карту и открываем дверь, которая на, на полу. А, вот там. Вот там. Вот она здесь. Вот она здесь. Дверь. Идем открывать. Отлично. Нет. В смысле нет? В смысле? Вы что, гоните? Больше дверей нету. Как нет? Вы чё, погнали? Вы вообще пиццепитеки. А эту дверь можно закрыть как-нибудь? Тут же не может быть еще какой-нибудь двери. А, или она есть все-таки? Смотри! Смотри! Мой дорогненький! Хотели запутать Санечку, но не удалось. Здесь я вставляю ключ. Ключ у меня есть. Ключ-карта, еще одна. Ах, красота. Какая красота. Добавлю в на инвентарь, нажмите И. А, кнопки не нужно, не буду нажимать кнопки. Сейчас все собьется, закроется все. А мне еще, ну что, взорвется, блин, Задымится-то, ну. Так, ключ-карта. Ну вот. Вот, уже, уже лучше. Здесь просто, да, дверь можно открыть. Здесь. Нашли дорогу к своему сознанию, что ли? Так. Все запутано, все тут как-то. Опа, подс... присели и пойдем своей дорогой, своей дорогой. Отправляемся, чё бежим, бежим, перепрыгиваем. Так, по лестнице спускаемся. В хрен, пойми вообще куда? Что тут за это? Что вообще такое? Что такое? Куда мне нужно было? Наверное, за решетку туда. Э -э за, за, за решеточку. Так. Опа. Отставить. Подожди, я, мне нужно туда, но я не могу туда пойти. А, значит, найдем. Найдем дорогу. Дороги мы любим искать. Это наше любимое задание. А, моя любимая задача искать дороги. Серьезно? Да, серьезно. Так, смотри, вот я вот вышел сюда. А, здесь могу еще выше забраться. Соответственно, а выше, выше только звезды. Так, ну, получается, не сюда. А, вот здесь могу вот так сделать. Чекаешь, инфу. Сатре. Сатре. Ну, зверское прохождение. Ну, согласись, это вообще это, такой, такая сообразительность от меня впервые вообще. Так, открываем дверь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ну, не надо, блин. Не хочу уже, не хочу, не прохожу. Нет, это не. Твои, это кусты какие-то. Я не хочу уже не проигрывать. Ни... Пробел. Во. <связывая> Что это, блядь, было? Какой он? Что это, блядь, такое было? Что это? это такое проникновение закона в мою личную жизнь. Так, открывай двери, побежали. Здесь нажмем пробел. Все, пробел, переползли, отлично. А, бежим дальше. Не останавливаемся. Нафиг. Здесь закрыто. Здесь есть дверь, которую можно вручную открыть. Открыли, побежали. Черт бы его побрал, блин. Так, здесь можно через пробелить. Ага. Не хотел по очевидному пути идти, потому что, скорее всего, мне бы... А... Бля, голова-то за мной летит, аж му до мурашей. Вот это чувство, когда тебя кто-то преследует, и ты бежишь беспомощный такой. Ну что? Ну ты маленький мой котик, ну... Пожалеть так и хочется себя. Та ты Пф, Кого жалеть? Нам не надо жалость вообще. Пацаны, какая жалость. Так, маски всосались обратно. Ты сюда. Сюда. Сюда. Бля. Так, проходик. Опа. На тоненького заходим. На тоненького. На тоненького. Зашли. Открываем двери. И забегаем. Здесь... Ой-ой-ой. Успел. Успел. Не успел? Не успел, блядь! Она сейчас полетела обратно, мы за этой говной бежим. Вот сюда встаем. А как далеко она уходит? А, а, а, а, во как! А, во как! Во! Во, аж прозрел. Аж, аж в глаз что попало даже. На эмоциях. Импульс. Импульс добра мне в глаз попал. Так, тут двери нет. А, Блять. До нее дотронуться даже нельзя. До нее нельзя просто дотронуться. Это абсурд полный. Ты чего? Куда ты меня завел? Блять, что это за игра? Ну, пожалуйста. Так, я зашел. Я успел. Мансанул сюда. А, тут побежал, за дверью. Здесь снова спрятался. Так, здесь выдвигается дверь. Стукается, я бегу за дверью. Бегу, прячусь сюда. Жду, пока она туда-сюда сидит. Пробегает дальше. Оп. Пробежал. Так, ну, здесь она недалеко уходит, поэтому... Беренька, Беренька, Беренька. Не успею, да? Не успел бы, конечно, меня бы придавило дверью, поэтому я останусь здесь. Дурачки. Кого хотели подурачить? Так, все отлично. А я в комнате, в которой нету абсолютно ничего. Sorry. Может быть здесь какая-то дверь... Надо дверь толкнуть какую-то, Не, это какая-то за залупа очевидно забирай oh. слово обратно. Все очевидно. Все очевидно. А что мне это дало? Я выключил свет и... Я все равно никуда не могу пройти... Вы дебилы. Вы совсем конченые дегенераты? За кого вы меня держите? Я... Я понял. Я понял. Что, блядь, как до этого мне надо додуматься? Что? Ну, блядь, ну... Ключ-карту возьми, эта голова уже на тебя летит. Ага. Ага. Ага. Опа, другая дверь появилась, блядь. Чудо-выключатель. Чудо техники. Я надеюсь, здесь нету никаких уловок. Я просто уже хочу добраться до выхода. Зачем так затягивать? Чуваки, зачем так затягиваете? А? Без ручек, без дверей, без ручек, без дверей. О, нет, ну двери-то есть, без ручек, двери без ручек нам не надо такое. Каждую дверь обойдем, потому что я знаю, вот где то сейчас пропустишь одну дверь, а она окажется той, которая вывела бы тебя наружу. А мы блуждаем в заколках своего сознания, также пытаемся найти выход и ничего у нас пока не получается. Зато мы закалили свой характер, поломали немного мозг, наши извилины немного надломились. Что дало нам несомненный результат для достижения каких-то целей в нашей жизни. Да, пацаны? Что там, она... Она мертвая? Она мертвая, прикинь. Шоки. Шок, конечно. Что это палата? За... Осужден за убийство и обезображивание лица жертвы, которая, как утверждается, являлась любовницей ее мужа. Мария Жуинг приговорена к пожизненному. Чего? Мы вначале в самом помните потеряли сознание, пацаны. Это что это? Вот оно так обернется, что ли? Пациента зовут Винсент Мартин, он попал в серьезную автомобильную аварию сегодня в 21.44. Он ехал вместе с женой и сыном, к сожалению, выжил только он один. Мать твою... чего? ЧЕГО? Баблсы. она жива, получена достижение. Умри, умри, умри. Что это за говно? Вот, монстр fuck? What что fuck? черт возьми? А, теперь это сознание одолело верх над нами, и мы себе сами душим. А, мы вообще вскрыли себе опять горло. Ну это... Вы че гоните? Вы серьезно по центре? Шу-шу-шу. Винсент. Винсент. Вот она, воскресла. воскресло. Шва тампонная. Ты чё не подмылась-то, а, бэйч? Месячные такие, месячные. Ставь лайк, если у тебя есть месячные, бэйч. и пошла. По посмотри, куда по. Куда, пош... куда, куда пошла, блядь? А ну вернись, блядь! Вскрыла мне горло, блядь, и ушла куда-то. А, так я мне это вообще не... Это не сильно смутило. Я встал. Понимаешь, я встал. А, извините. Огнетушитель. Я взял огнетушитель. А для чего он мне... Ау, я не боюсь тебя. Ты просто мешок с кровью. А что я, собственно говоря, делаю? Мне надо куда-то уйти или чего? Подожди, у меня есть топор еще. Был топор. А, я не могу взять топор, встан. А что мне тогда с ним нужно сделать? Ну замерзнет, а да ты мрак, да, блин, ну хватит, да остановись! Так, подождите. Тут пятно заморозил, нет, не заморозил. Встань не умри! Во! Во, во, во, во! Мне вывести из комнаты надо и разрушить машину мою или что? А тут еще радио такие мелодию на, насвистывает, интересно. Не понял. Спрячь шипы, быстро, блядь! Оружие здесь запрещено. Вэп Где? О, веб нужно! О, есть! Я не успел. Не успел, сори! Гнуть! Хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо, я обещаю! Хорошо! Надо сразу отходить от нее. Так, подходим, кинаем и отходим. Ой, загнали в угол телку, бля. Опять игра, в которой нужно... А... У нас опять игра, в которой главный, а, главный злодей, это тёлка, понимаешь? Женщина опять самая злая. Почему? А, где, где душить? Я не боюсь тебя, ты просто мешок с кровью. Блин, так... Мне теперь нужно обойти ее как-то пройти и забрать огнетушитель. Огнетушитель дай, гадина! Бля. Так, шибы, понял. Ну, она тупая, как бы здесь можно взять огнетушитель спокойно. На-най-най! Хорошо, да? Выпнул ее просто с кабинета своего. Да-да-да-да-да-да-да! Расскажи, как тебе неприятно, малышка. Ой, ой. А что так? А что не так? Вот мне интересно. Слышишь? Что вот, по-вашему, не так произошло? Так, вот я взял обилки. Ага. Бля, китай. Ой, хорошо. Прошел прошу, прошу удар. Я двоечки с вертухи бью. Да все, остановись. Почему ее именно огнетушитель душит? Вот мне интересно, не было каких-то моделек других интересных или что? Ой-ой-ой. Все. А Наношу удар. А сколько так надо повторений делать? Это упражнения такие интересные. На повторение. Так, тушим. Ну это бесконечно же можно делать, правильно я понимаю? Или все-таки конец будет этому дерьму? Подойти к ней нельзя. Ничего с ней делать нельзя. Да, блин, да что? Компьютера тут нету. А, ничего сделать нельзя. Может быть, еще раз прописать тебе, а? Блин, ну здесь ничего нету. Я не вижу ничего, что могло бы мне помочь. Дверь закрыта. Здесь говно жопа. Значит, пойдем пробовать пытаться ломать, а, собственно, наш этот, как его, скажи наш прибор вот так вот, да, девка, вот так вот, да, а, вэпнуть. Нет, не так, может быть здесь что-то надо заморозить? Да уйди ты от меня! Чем мне его взорвать надо, блин? Давай выпнем его вообще, выйди с комнаты, баба! Нет. Я не понимаю. Давай пройдем вот туда. Сейчас посмотрим здесь. По-моему, здесь можно было. Нет, и не здесь, и не здесь. И не там, и не тут. Она проходит, а я нет. Вич, я понял. иди сюда. Сюда выходи. Вот он я, здесь. Ее надо запихнуть туда. Ее. Сам догадался. Угу. Подходи, подходи, красотка. Сейчас со спины как дам. Опа! Жахнул. Сейчас по варенику и высушу ее. Ай-яй-яй. Давай-давай-давай. Смотри. Джина! Вот так. Собственно говоря. Так. А, мне надо что-то где-то нажать или нет? Или мне надо сушить ее там? Объяснит кто, нет? Кто-то объяснит вообще, что здесь происходит, мать вашу? Буду морозить буду дуть что еще делать я все я я отдаю последние силы потому что я уже не могу это играть буду буду тушить потушить саня пожарник да она выбраться что ли пытается а я ее так замораживаю да Сготил, так скажем но ничего и хорошо и дивно очень хорошо очень хорошо очень приятно Все-таки нет, блин, я не понимаю А, все, вот эти искры надо тут потушить Изи Такая сложная, блин Загадка на загадке Ой, загадка на загадке Не говори yeah, уж, yeah. не знаю Винсент Ярко так Арка. А, погоди. Не кат сцена, это уже мы опять ходим. Так, ну давай наверх попробуем забраться. Лестница у нас была в воспоминаниях уже. Мы поднимаемся на второй этаж. Здесь что это такое? Что это у нас такое? Интересно. Кто поплыл? Так, подожди, здесь еще комната, еще комната, еще комната. Винченд. Что, что, что -то -то Тебе разве не пора снова пойти спать? Просыпаюсь от истории, достижение полученное. Огромное спасибо за столь прекрасную игру. С такими достижениями невероятными. А вот я и говорил: мы потеряли сознание в начале, понимаешь? История заканчивается. Все, мы потеряли сознание, типа, и мы сейчас разбирались в своем сознании. Типа, мы потеряли сознание, и внутри этого Внутри этой потери сознания Это, блядь, это такое-то. Это, неверо... Это что-то жесткое. Ну, не знаю. Ну, как тебе? Но ну, Пиши в комментарии, зашла тебе игра или нет. Мое мнение, ну, как бы, соу-соу. So -so, типа, 3 из 10. 3 из 10, потому что не графики. А загадки все, как бы, такие квадратно-сложные. И, ну, извините. Так что вот. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале EpoGame. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пока-у! In my heart, saves the fire.